С 25 по 30 июля в Белярске прошел 6-й международный молодежный образовательный форум «Солят». 28 июля в качестве спикеров в гости к «Солятовцам» приехали сразу 7 ученых, представляющих Казанский федеральный университет. Здесь площадка, где собираются дети с разных уголков республики, абсолютно с разными направлениями, но у них их всех объединяет одно – это их одаренность, их желание развиваться и познавать этот мир все больше и больше. И сегодня это как раз проходит такие самые интересные для у нас по теме IT совместно с Казанским федеральным университетом, все, что связано с IT, современными информационными технологиями и все, что дети может помочь для развития и продвижения их по профессиональной и научной деятельности. На лекциях спикеров КФУ, которые включили свои выступления интерактивную составляющую, не были обделены вниманием участников образовательного форума. Меня пригласили сюда рассказать о перспективных вычислительных технологиях, а именно о квантовых информационных технологиях. А, то есть мы хотим Познакомить молодых, талантливых ребят с новыми технологиями, которые в ближайшем будущем могут войти в нашу жизнь. Я, честно говоря, недооценил э, уровень знания современных школьников. Я думал, что э, они не будут э, знать, что такое теория вероятности. Подготовился, понимаешь ли, тут серьезно. Они все это прекрасно знали и без меня. Я, то есть восприняли очень даже легко. Самым популярным спикером стал Митя Бурмистров. Из палатки, где он проводил встречу, можно было услышать самые бурные проявления эмоций. Дело в том, что действительно сейчас слишком много звуков и энергии доносилось из этого шатра. И все это бурлило в самом шатре под куполом. Нравятся такие мероприятия, когда ты приходишь, рассказываешь. Это вообще такая лафа, это такая малина. Ты рассказываешь о себе, о самом любимом как эти ребята, мне, конечно, еще ни разу ни розу никто не хлопал, потому что что там происходило, особенно первые 10 минут, пока у них кислород не закончился, это было очень приятно. Участники форума Солят приехали не только найти новых друзей, но и узнать что-то новое. В форуме я в первый раз, но в Солят нет, я уже приезжала, мне, мне все очень нравится. А здесь много эмоций, все заряжены. Вот такой в этом году Сиолят впервые прошел в две смены, что позволило собрать порядка 8 тысяч одаренных детей из Татарстана, регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.